Столкнулся недавно с такой проблемой, как потеряли ключи от замка зажигания «Газель» 2005 года, может быть. Ну, в общем, свежий замок. Никак не могли его разобрать. Сверлили отверстия, где только можно пытались найти штопор. Ничего не получалось. В чем же в общем секрет разборки вот этого замка? Оказывается, все вытаскивается через заднюю часть. Вытаскиваете стопорное кольцо, вытаскивайте шайбу и уходит вот это шток. И потом личинку даже не надо проворачивать, она через эту часть вся выпадает назад. Вперед она не выйдет никак. Собираем все в обратной последовательности. Не забываем вот этот пальчик вставить. В данный момент мы изготовили ключ по замку, так как оригинал был утерян. Насчет блокировки можно не бояться, потому что когда замок провернутый, он назад никак не выскочит, пока как только ты его провернул, все, он сложился. Это некоторые, может быть, побаиваются после ремонта, что что-то, может быть, шток выскочит, блокиратор и так далее. То есть, когда личинка провернута, ничего на ходу никуда не выскочит. Далее, все это собираем на место. Завальцовываем. И все продолжает работать. Вот, может быть, кому-то было интересно, как же все-таки разобрать это чудо газель-замок. В интернете я искал, видео никакого не нашел. Так что вот решил поделиться. своим прошедшим опытом. Развальцовывайте крышку, вытаскивайте блокиратор, потом снимайте стопорное кольцо, чашка и личинка выпадает вниз. Сверлить не пытайтесь, потому что это бесполезно. Ну вот, надеюсь, Может быть, кому-то и понадобится эта информация. Надеюсь, был полезен. Всем всего доброго.